Данное И видео создано в развлекательных пожимиться. целях, все показанное сегодня по изображению. Трего Амине, семечек. А мне а не. что, Димочка? чё стоишь? Кого ждешь? Разрывай, налетай, как орел, на эту кормилицу. Представь, что у тебя 10 птенцов дома сидят. Они хотят червячка. Надо найти здесь червячка. Но ну, тут какие-то одни бытовые отходы, я смотрю. Одна бытовуха. А нам нужна техника. Ну, на крайняк брендовые шмотки. Ход конем, а, слышишь? Мою любимую полез. 9 Опа, целый мешок шматья, там вынос хаты, ай-яй, дай глянуть, высыпай, топовые находки, щука, нифига себе, щука, ребят, смотрите, воняет реально, сколько ей лет-то, блин, тут можно было пиво найти к ней, но тут можно помереть, о, о, пидора, ой, офигенный парень приехал, ребят, крокодил, давай залутаем быстрее, падла, куда едешь, падла, дай нам кормилицу разорвать, капец, вот так всегда, все обломал нам, там помои выливают, А эта помойка, она такая, ребят, говняная, вся в говне постоянно, так мало того, что сюда говно сгружают, Сюда еще вот помой выливают. Топ-кофточка. Но ну, можно на продажу забрать. Фу, капец. Ну вот это шляпа. Все в говне. О, Дим, лифчики с говном. Ебать тебя постригли. Они че тебе челку не филировали? Дим, пожди, у тебя. Потому что, я же сказал, это не стрикот, это волосы. Волосы. Тебе она будет умыться, по-моему. Да куда этими перчатками, блядь? Ты их видел? Лицо ли трогаешь? 250? Но это видно. Челочку как будто топором отрубили. Шо? Ебать. Что это? Русский журнал для мужчин. Второй год издания. Август. 92-й год, ребят. Андрей. Русский журнал для мужчин. Жесть, ну тут и картинки. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я понимаю. Ой-ой-ой. Жесть. Ребят, я не думал, что такое. В 90-х выпускали, смотри, Смирнов водка. Жесть! Да тут плакат даже есть. Это ж коллекционные журналы. Оу, май, гатес! Оу, oh, щит, да так тут придется мне этот -то затвор-то это у меня шишка уже поднимается, ребятки. Я в шоке. Вот это журнальчики. Вот это Дима сейчас удивится. Телевизионная реклама высшего класса. Нео ТВ. Вот тут два таких журнала. Андрей, русский журнал для мужчин. Вот второй журнал. Капец, там столько всего. Ой, еб. О, мой щит. Жесть, ребят, вот это в 90-х что показывали. Нифига себе бейсгальтер. Помоечка дарит это. Утренний стояк. Может кто-то из вас хочет купить эти журналы? Обращайтесь, пишите в мою группу ВКонтакте, Штребух называется. Все ссылки в описании, в описании канала. Дим, ты сейчас охереешь. Это не книги, чувак русский журнал для мужчин а год смотри какой 92 прикинь я считаю не родился даже как тебе это тупо коллекционная тема кто-то тележку без колеса оставил Ну тут более ой Пока. Не хотел, чтобы ты нас покинул. А он взял и улетел. Вот тоже сейчас улетит, наверное. Нет, вот этот улетит. Капец, он улетел, ребят. Вы видите? Все и поднимается вверх. Ребятки, зацените. Гипс я снял. Уже разрабатываю палец. Но, вот видите, сгинать не могу его. Здесь все окей, а тут не могу пока сгинать. Но я надеюсь смогу сгинать в будущем. Так, хотя бы трогать теперь кормилицу могу, любимую мою. Теперь пора наверсывать упущенное. Вынос хаты? Где? Вот это интересно. Лезу тогда. О, сумка для ноутбука нормальная. Целая, хорошая. Постирать и все. Медь? Дай гляну. Медяшечка чистокровная, топчик. Забираем. А вот. Для цветов или чего. какая штучка крутая. Тоже заберем. Опа. О, у меня тут медь. Или чего. Это, кстати, для кабеля наматывают. Для удлинителя штучка. Это какие-то... Алюминиевые. Ну и все, сумку забираем. Сразу находочки сюда. О, что-то тяжелое. Плиткорез ручной, сюда, плиткорез, сюда, Я да, он да. Он. тут он, он новый, а, нет, да, не, не, вообще как новый, сюда, сюда, сюда. Вот. все целенькое, он новый, он новый, новый. плиткорез, ребят. Целый, новый вообще в коробочке. Вот это бомба. Такое за 1000 рублей продадим на Авито. Просто кайф. Плиткарез ручной. Для резки керамической плитки. PR40 модель. Ребят, мы на и знаете, что я заметил? То, что в помойке галяк, и я тут увидел вот такое вот объявление, которое было здесь приклеено. Продам квартиру. но, ну, видимо, вот эту квартиру продают, раз здесь объявление наклеено. Ну, ладно, оставлю здесь, может, какие-то бомжи такую квартиру и купят. Даже я бы такую квартиру купил бы. Неплохая такая, уютная студия. Квартира-студия в мурина как говорится. Я их сейчас все разорву. Один. Вон улики, жилетка дворника. Видимо, теперь понятно, кто тут рылся до нас. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Телевизор, да. Телевизор. Не-не-не, чувак, тут вынос огромный. Крупный вынос. Надо доставать. Телевизор маленький, Хундай. Вот, да аккуратно война. палец блин Да куда ты лезешь блять дай сюда телевизор ребят обычный маленький кухонный целенький думаю рабочий блок питания на 12 вольт ему нужен надо Что найти она? Это... кто Это она нормальная балаклава. Да ладно. Это так покажи. Вот это мне надо. Это мне, надо. мне надо. вот эта балаклава. Так это балаклава спецназовская, наверное, настоящая. Ну, тетя, дядю нядя. Опа. Подай аптечку, помоечка. Опа. Вот и аптечечка в сборе. ребятке. аптечечка. Что тут еще есть? Вот это для массажа топовая тема. Это кайф чистокровный. О, угнетушитель. Так это вот, машину комплект был, аптечка и огнетушитель. Так, ему жопу, он какой-то спущенный, да? ювелирка, аккуратно говорю, так, аккуратно, так ты куда лезешь? Так я увидела, Так тут я и ювелирка, иди нахуй. я вижу, я вижу. Ювелирка, на тебе ювелирку. О, набор для шитья, еще набор для шитья иди нахуй, палец мой, аккуратно. А вот она это она что поможет. такое? Что это? Носки? Это носки с пальчиками топовые. Дядю нядя О, перчаточки топовые для помойки. На, на, на, на, на. Лезет, блин. О, куколки. Куколки лол, там всякие вот это. Яп одна. О, рю рюкзак. О, Сюда! Это мне топовые фары. Обалдеть, они крутые, они под, прям под лицо подавал лица. Жудерка? А вот как тебе такая божья коровка? Это на iPhone вообще-то, чувак. Или на хуе-йоми. Скорее всего на хуе-йоми. Очки топовые. А ну Дим, помери. Это байкерские. Дим, помери. Это байкерские. О, топчик вообще. Только Ты на стиль. Ага, а вот тут еще топовый вынос. О, Дима, Димочка, чулочечки для тебя, Зонтик. О, две пары перчаточек для помоечки. Это пойдет Кастрюлька сюда, кастрюля сюда. О, это на прод... А. Слушай, капец, у нее качество дерьмо. Ручка просто разваливается. Это, наверное, тоже. А ну, проверим. О, офигеть! Вот это качество, я понимаю. Что это такое? Почему? Потому что пакет надо отцепить. Ага. -а -а. Тут какие-то простыни, покрывало или простынь, что-то такое. Забираем. Дим, кстати, у тебя очки как у одного наркомана. Ты понял за какого я говорю? Который всего хорошего. Вот ставка, сего ребят, гляньте. Хороший гор, Кормилица, кормилица, кормилица, кормилица, эй, о, подставка для ноутбука из Икеи. Бомба. Две подушечки из Икеи хорошенькие, аккуратненькие. И, видимо, стаканчик тоже из Икеи топовый, красивый, граненый а -ля. Подушечки, стаканчик. На, тут еще шмоточки аккуратненько сложены. Вот такой аккуратненький вынос с хаты. Как я такие люблю. Чистенькие, вот такие аккуратненькие. Детские джинсики О, да, да. на продажу. Кепочка пойдет. Вот еще детская маечка платье детское. о оу щит! блок питания на ребятки вас, да. на 450 но по 12 вольтной линии 276 на, значит на 276 ватт шляпный Нет? это на металлолом хотя я говорил что мы не будем его Нет, уже собирать а тут эти провода, они не медные, а с, типа... Они, я знаю это. Опа, чикс. Подъехали кормилицы. Ну да. да я, я... А? <смех> да ну нахер, покажи. Ой-ой-ой, вот эта тема, ребят, зацените. Это школьный, да, но все равно круто. Офигеть. Я такое никак не находил, всегда хотел найти. <смех> Тупо АК. АК-47 Что это такое? Провод, Провод какой-то медный. Ребят, ну вот эта тема Вот это мне от конкурентов защищаться Пугать их Тук -тук -тук -тук -тук -тук -тук. Вообще, вот это бомба Это надо с собой возить Вот так вот, вот прицепить Короче, вот сюда к самокату и ездить <laughs> Вообще бомба Вот это топ находка Забираем, в гараже оставим, пусть там будет И вот надо только подкрутить Чуть-чуть починить Акашка из дерева Кто-то разрисовал, знаешь, как в CSGO Скин кто-то сделал такой, блин Вообще да, тема Старый Ака, добрый старый Ака Ну как добрый, он не добрый Let's go, ля -ля -ля. Вы че молодой Это биты, это не табуреточка это биты, ребят. Кто не знал такие советские табуретки, это на самом деле биты. И я раньше вот эту окантовку алюминиевую сдавал. Вот, это биты. Берется, выкручивается ножка. И получается вот такая бита. В детстве я с такими гонял и самооборонялся. Чё ты, блядь. Давай проверим шлем. Лэйтскяу, ля-ля-ля. Ой-ой-ой-ой-ой, какой фуршет на кормилице. Даже адекватные бананы, хотя оно все что-то в плесени. Вот этот хорошенький, вот этот я сейчас съем. Взрывоопасный молоко. Дим, поделиться с тобой бананчиком? Будешь? Да нормально, крыс тут потравили вроде. По бананчику? Давай. У тебя сладенький? Да. Нравится? Ну и кормится. Помойка кормит ребятки дарит легкий перекус. А ты что а смотришь? Не завидуй. О, курточка топовая. Капец. Заряженная куртка сразу... Дим, Дим, куртка сразу заряженная новыми перчатками. Для помойки. Так это топовая на зиму лутать. Да она вся набитая, все карманы. Вот Там, тут что-то есть. Какой-то пакет. Капец, она теплая. Это Дворниковая это... роба. Че, берем? Это Нифига, это... сколько меди. Это звуковуха. для, это это... Это не, для не, не. колонок провода. Это для саба провода тополо. Для сабуфера, обалдеть. Да. Это забираем мы. Дворник копил, и все то, что он копил, выкинули вместе с его одеждой. А... А это... М -м, вещи вещевидные. Опа, что-то есть тут. Наверное, насадки от фена. А нет, пеликан. Он еще и пиликает. Живой он. Ой -ой -ой, ой, ой, ой, ой, кальянчик, ребятки, заряженный целый, в комплекте где? как новый вообще, давай высыпай туда, вот это топ находка вообще, <сих> кальян заряженный, я да не... это я тут <сих> уже рылся, давай вываливай, Чё у тебя там, Wi-Fi роутер, о, нормально, пойдет, его собака погрызла, из-за этого выкинули, где, где? ну ничего страшного, <сих> <сих> <сих> это на уровень сигнала не повлияет, ты что Ладно, техника, может, ага, сейчас я и узнаю, все сам посмотрю Нету тут одна залупа Вот тебе, блин, линейка Писюн будешь замерять, на О, нормальная вот эта кружечка, топчик Вообще нравится, классная Кальян вообще заряженный лай по кайфу, бля Кальян, бля Куда полез? Не надо лазить здесь Тут все мои кормилицы О, картины Офигеть 2017 год. Картина, смотри, рисованная настоящая картина. Подписанная на даже в рамке такой древней. Вот еще, только она вся в пыли. Но 2005. Он. О, Что на ли? барахолочку. Ну а вот это, я не знаю, наверное, это шляпа. Она еще сгнила уже, видишь? Плесень. Ой, аля, это типа лойвитон набитый плиткой. Чемодан забитый плитками. Ой, oh Да. С такими находками мне придется радоваться вот этой палки. Вау, какой дрын офигенный, какая палка топовая. Ее можно вот так крутить и балди. Я чуть не ударила, блин. Не успели подъехать, тут сразу дрыть стоит с телевизор. Куча фиксиков внутри. Хоризонт, горизонт, горизонт. Коллекционный. Решили поехать на старый район, где сто лет не были такой вот толпой. Нас 4 человека, и сейчас еще 5 подключится. И будем разрывать помоечки в пятером. Ну что, погнали, пацаны. Нет, а вот ты кормилица, и моя братва голодная, хотят все поживиться оттуда, но я первый сюда приехал. Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима по твоей части, мельхиор там, фарфор, чайнички. О, вы нас хаты, Дима, провода, а не, во. Жель, О, советская. советская лошадка, на Дим, забирай. Куда лезешь? Это мой вынос. Кому сумочка для бабушки, вот. А это разделочная доска, смотри. Дим, хорошая на продажу. А корзинка бабушкина. Ой-ой-ой, кому бриться нечем? Дениска, на пенка. я нятя кусок сала. Ой эти кормилица. Вот она. Надеюсь, порадует, блин. Что тут у нас спрятали? А это чего? Какие-то штуки непонятные. Опа! О, комбайн! Вроде да бы там. нет. Вроде бы нет. Там банка с... Ой-ой-ой. Это маринованные яички мужские, походу. Жесть. И там сверху их жир плавает. Семяизвержение вот это. Дим, штанишки на продажу. Дима, как ты мог пропустить вот, эту, вот этот стиль? Вот этот фэш... Фэшон. Наш штанишки на продажу. Закупорочки. А где находочки? А вот и находочки. Опа. Ралитет. Шарп. Зашарпимся. Тут даже моностерео звук. Да, это классный. Вторую колонку надо найти. Икс-бас. Нифига, там еще бас в нем Вот, о, там коро... в коробке Игровые наушники Я вейп нашел, вейп Что? Подик нашел, вейп О, нифига себе Вейп Ашкуди Со съемными картами, подик Ашкуди с, с type зарядкой Смотрите, горит И съемные поды О, так он еще и это, с жижей Нифига себе Так он, наверное, будет сейчас куриться А где ты нашел? Как я не заметил, блин о! Дима, ты не представляешь, что тут есть. Тут ваза хорошая. О, ноутбук был здесь когда-то. О, нифига себе! Песочные часы настоящие. Песочные часы. Ника не находил. Реально? Песочные часы. Реально круто. Ребят, вот это редкая находка. Да. Ой-ой-ой. Набор орехов разных. Кому на, вам надо? Ты чё охуел? На, блядь, ты это забирай. Орехи Ой. дорогие, пиздец. Их жарить нахуй на, на сковороде. А, ну там червячки есть. Вон они шевелятся. Завелись червячки, выкинь. Там червяки. Лучше такое не приносить домой. Они же разбегаются. А по-моему будут жить в другом. В другой этой муке. Вот такие ножки вообще можно продать регулируемые. Ебать! Походу вынос с хаты Вот здесь Сытный вынос с хаты вот. Сытный памперс вынос Рахаты лукумы или это шоколады Шоколад вроде бы или сыр Ой-ой-ой водочка Ой манит А нахуй мое Мое нахуй Дети мое это Мое Мое бля, мое Мое, Ебало. мое, мое игровой, мое, мое целый, целая матрица. Лос, Лос Сантос игровой монитор. Да похуй как он называется, Нет, Лос. Ты похуй, ты, да потому что ты не хуебалом щелкать. Не реально, не вижу потеков. Так а, там а еще как один. Как Не как знаю. Как О, хорошенький LG. У А ну Оно... То вроде тоже целый. Капец, ребят. Вот этот монитор LG можно продать тысячи за три. А вот этот Моник, если рабочий, то ему цена все 6000 тысяч... Ой, тысяч 8 ему цена. Это по-любому игровой. Он типа безрамочный. IPS там. Тут может 166 герц или сколько. Модель G2590FX. LCD монитор LOS. Стоит такой монитор на Авито вот столько... Ну а мы сейчас повезем его в гараж проверять. А я чисто краешек монитора увидел. И такой о-о, Дима, топ находка, Дим. Химитек какой-то безводное средство для удаления пигментных и нефтоорганических загрязнений. О, ебать, тут жрачки. Ебать. Держи. О лимонад. Вкус советского лимонада. Но его вскрывали. 13.03.22 Кто будет попробовать? Понюхай, может это Нассана. Майонез самый дешевый. Фу, ну и вкус у него говно полное. Да у нас тут целая бригада. Снял? Да, снял. Пиздец набрали, хуйни. Да? Да. у тебя тут тоже по-любому, по да, нихуя нету? О, нифига себе! А ты видел, у тебя в помойке рюкзак лежит. Вот, а, смотри. Там Денег, есть. может, да. да. Сейчас Своей, поделим. <свят> Что это? Куртка. А, это а, рабочая форма. О, ручков. так это тебе. Ага. Вся, вытру. На. О, это! это На поездах ездят рут. <свят> О, проводна. <свят> да, проводницкая. И рюкзак так-то хороший, маленький, чекерс. О, а это че? <свят> Кожа. Где? О! Там, это, Сюда, это медь. О, чайник битый. А где подставка? Подставка где? О, вынос ханты. О, шарики. Надо шарики, шарики, надо шарики. А клубничный? Коктейль клубничный надо. О, ебать. А это что? Чай, на, на, на, чай японский, ебать. О, а это что? Кокаин. Кокаин. Маска тканевая с секретом улитки увлажняющая. Что? Маска с секретом улитки. Реально, маски для лица вот эти влажные, мокрые. С секретом улитки. Надим, на продажу. О, у меня клей новый. У меня тупо новый клей. Новый клей, надо клей. Ой-ой-ой, сколько тут чаю. Я ж хочу кончаю. Хочу чаю, аж кончаю. Чай, чай, вот, чай. Зацените, сколько находок набрали. И все дима сгрузили, Потому что он у нас заведует находками с помоечки. Дима у нас этот, кладовщик. Заведует находками с помойки. Да, ну что, поехали в гараж-то, а выгружаться? Ну да, думаю, хватит уже. Время уже поздно Пришли в гараж и сейчас будем проверять Первый монитор, который так подешевле Чем этот лос LG Надеюсь он рабочий И я надеюсь Смотрим Раз, два. О, рабочий. нет сигнала, проверьте подключение Целый рабочий LG монитор Просто кайф, ребят Помойка дарит, вот у нас два монитора Уже есть, но вот вот теперь LG. будет Еще один, третий Бомба, ставим откладываем. сюда, откладываем Так, а теперь самый Топовый монитор лос игровой. Где подставка? Ставим подставка подставку. Она ж здесь. Вот она. Вот а, она. Вот. Мы до этого подставку сняли, чтобы транспортировать. Ой, дай бог, чтоб рабочий был. Бы. Он как раз к этому компьютеру такой нормальный монитор будет, хотя бы один. Сука, блядь. Что? Здесь а все эти кабеля? Перерыл у меня здесь. Все, пока меня не было. Нахуя ты там рылся? Тебе что там вкусно? Медом намазано, бля. Ему медом намазано в моем, сука, музыкальном центре, блядь. По жопе как уебать бы, нахуй. Вечно провода там крутит, нахуевертит. Может. Я нормально нахуевертил. Да. На. Сейчас. Один рабочий. Да ладно. Вот этот. Ну, да. Вот этот. Значит, Лос, поворачивай. Ключи аккуратно, не дрию. Блядь, ну сука, ебаный в рот. Битый, падла. Что-то так же, наверное, уебал, когда играл Падла битая, разбитая Вот это обидно, ребят, капец Ребят, зацените, сколько дисков с помоечки насобиралось И чтобы их сдать на металлолом Нужно распилить покрышки А для того, чтобы распилить покрышки Нам пришлось поехать за дисками Но я думаю, двух будет мало Поэтому кое-кто сейчас поедет за дисками для болгарки По спилить покрышки, чтобы диски металлические сдать Так их не сдать Лех, тут два надо еще не хватит. Сейчас поеду. Блять, на а -а -а. заднем. А ты -а что стантить умеешь? Бля, ты вот говоришь, что он у тебя на заднем не едет. Я, я сейчас покажу, он едет. Серьезно тебе говорю. Ну, дашь ключи? Конечно. Да, нет ключей, там они. А, -а, -а. ну сейчас, поехали. Этот, деньги все есть. Два диска еще надо? Да, а -а -а. еще, не, еще штучки три, чтоб пять было. И, ну и заодно я сейчас покажу, как надо, козлить. Давай. Безда телефону. Треснул экран. Телефон. Да. А ты, ты, ты треснул экран ну, Пизда, рулю и седлу И треснул экран Ребят, он говорит, я сейчас что ты Хотел показать Что хотел показать? Стопи? Или как? Другая хуйня На заднем хотел? Блядь, ты... Смотри, а у ты тебя аж хуй чуть не вывалился Дима, Дим Что скажешь по поводу ну, того, чтобы Давать другим скутер покататься Н Никогда не давайте свои, своему Мототехнику никому кататься и это наш... чревато и для мототехники и для ездаков. готовимся к переезду в краснодар вот разбираем склад гараж от металла перебираем все сортируем вот здесь кучка алюминия тут илья да. отдыхаем короче по-пацански сидим ребят ну а сейчас я буду показывать как нужно пользоваться этим инструментом Ее пилить очень опасно, она закусывает, потому что зажимается диск. Поехали с женой мусор выкидывать. И нарвались. Но это тут пицца! Я же ее ел. Mm, На чем вкусная? Нарвались на вынос из хаты, тут целый мешок топовых тем, смотрите, аптечка, наверное, вынос после умершего, нифига себе, модная толстовка, ой-ой-ой, приправы-карики, ой-ой-ой, там еще столько всего, а вот тут мы уже припрятали... Ну такой велосипедик детский, по-моему заберем Ребят, я просто в шоке Мы набрали целый мешок Топовых находок Три пары себе обуви нашел Вот одни, к примеру, Спорт Оригинальные Вообще новые, моего размера Тут сундучок и там куча всяких ништяков, вообще дохера всего. Даже чуть-чуть техники есть, всякие игрушки, коробочки, вот плуеветона коробочка, там пледики. Многие даже вещи запечатаны. Короче, вот этот неожиданный вынос из хаты очень порадовал. Просто кайф. Это было очень неожиданно, потому что мы выехали в магаз, а не на помойку. Пришел, ребят, с женой домой. Вы посмотрите на этот огромный мешок. Я просто в шоке. Сейчас с женой будем все перевирать и смотреть, что там, чем помоечка порадовала. Итак, посмотрите, какой топовый пледик. Сейчас сразу и кинем в стирку. Это вообще офигенный плед. Как тебе пледик? Суперски заебись, я буду под ним сегодня спать. У, -у, -у вместе будем. Вместе. Ну постираем только передать. Ну да. Так дальше. Смотрите какая игрушечка, обалденный кролик огромнейший, вообще как новый, идеальный. Это тебе от меня. Ух ты, спасибо. Так, дальше. Смотрите, еще какой мишка. <связь> Миленький. Смотрите, какой классный. Капец, помоечка дарит плюшевых <связь> медведей. О, да. <связь> так, дальше. Здесь это глюкометр. Ну, вроде как-то так называется. А кучек, Я думаю, продать его можно будет за 1000 рублей. В чехольчике. А вот это уже, походу, брендовая шмотка. А не, из магазина Зара. Ну, тоже пойдет. Вот такая вот кофточка обалденная. Вот это деду-нядя. Это на меня. Спереди такая модная. И сзади смотрится офигенно, блин. Пастера я буду таскать. Офигенные заряды специй мне как раз на завтра, потому что я планировал шашлык. На этой помойке было два таких мешка, набитых всяким добром. Вот один я вытрусил, себе забрал, потому что он мне пригодится. Смотрите, какая топовая коробка деревянная. Это, наверное, от какого-то вина, не знаю. В общем, коробку я заберу, буду мне что-то хранить. Но самое интересное, это, конечно же, в коробке. Ведь помоечка мне подарила оригинальные кроссовки от бренда Lacoste. Они вообще как новые. Они просто слегка грязные в приправах или что-то там выкинули вместе с ними. Новые такие кроссовки стоят вот столько. Ну, а мне бесплатно новые из помоечки. В сундучке буду хранить свое барахлишко. Дальше мышка. Это мышонок Джерри. Ой, он даже пищит. Дальше я не знаю, что вот это. Гречечные вафли с гречечным белым шоколадом. Но сейчас попробуем, что это такое. М -м, так они еще и сладенькие у ребятки. А еще вот в такой сумочке там была косметика. Вот такая вот зеркальце вот такое. Вот такое что-то запечатанное. Бижутерия. Хотя я поначалу подумал, что это золото. И вот такой спрейчик. Короче, это все тебе по твоей части. На. Не пойму, то ли крем, то ли духи, короче. Ну вот и все, на день это рождения подарок больше не просил меня. Дальше был найден вот такой какой-то датчик непонятный. Да, Соня? Что это такое? Ребят, понял сразу же, что это такое? Тут написал рек и плей. Ставил батарейки и сразу же понял, что это такое. Как видите, тут рек и плей написано. Нажимаешь рек, и оно записывает голос. Помоечка кормит у ребятушки. Как видите, это записалось. Я не понимаю, для чего эта хрень. Но прикольно. И причем тут такая штука не одна. Их штуки 2-3. Пригодится, не знаю. Зачем мне это? но ну, это даже не продать. Это положу в сюрприз-бокс. Дальше USB-шечки новые, как будто. Также была найдена там вот такая вот камера. Это видеокамера для наблюдения. Ростелекомовская. Думаешь? Похоже. А, кстати, да. Ростелеком Wi-Fi камера. У меня такая была. Модель, серийный номер. Вот. Следите короче, что у тебя дома происходит. Обалдеть, так это вообще мне Просто надо себе. сюда. Можно флешку вставить и записывать. Ребят, тупо вай-фай, камера, видеонаблюдение. А ну включим сеть. Работает, нет. Смотрите, ребят, загорелась, рабочая по-любому, обалдеть, это очень круто, я в любой точке мира теперь смогу следить за тем, что у меня дома происходит, или поставлю в детское и буду следить за своей дочкой, что она там делает с помощью этой камеры, обалдеть, это по сути видео няня, стоит такая камера вот столько, ну а мне бесплатно, продавать ее не буду, конечно же, оставлю себе. А еще там был найден протеин и походу какие-то аминокислоты. Это не просрочено, тут полные банки, кто-то видно занимался, а потом забросил это дело. Но мне это пригодится, может я начну заниматься и буду это хавать. Самое крутое, что оно не просрочено, стоит эта тема по-любому дофига. Вот столько, ну а мне конечно же бесплатно, помоечка дарит массу, ребятки. И еще одна пара обуви, ребятки, помимо этих топовых локостов, были найдены вот такие вот кожаные ботинки от бренда, от бренда Балдини, ребят, Балдини, made in Italy. Офигеть, кожаные, целые, тут косяки только вот, вот здесь, Но это фигня. Они теплые, зимние, я буду зимой в них бегать, я их уже померил, они сидят на мне идеально. В магазине такие стоят вот столько. Но мне бесплатно. Потому что я расхититель помойки. Еще было найдено очень много фитнес-одежды. Ну, типа, всякие там вот такие вот бриджи для занятия спортом. Там шортики вот такие вот. Тоже все брендовое, все дорогое. Капец, вот бренд от Хена. Вот это Nike Pro. Еще вот такие шорточки от Хена. В сеточку. То есть, когда у меня жена будет заниматься, на нее жопу будет, получается, в зале на тебя будут смотреть. Вот еще вот такие вот мини-подушечки, ребятки. Вот еще фитнес-одежда. И еще одна пара обуви, это уже рыбьёк, рыбетки, рыбок, смотрите какие, целые абсолютно, ну, не как новые, видно грязненькие слегка вот здесь, но это после чистки они будут как новые, состояние идеальное, 45,5 размер, правда, великоваты будут, наверное, подарю их Диме, ему, я думаю, они как раз подойдут, помоечка обувает, стоят такие рыбаки вот столько, а мне бесплатно. Подарю Димону. Резинка для фитнеса. Вот такая вот топовая сумочка. Тяжелая такая. H&M Home Brand. Она вообще в идеальном состоянии. Нигде не грязная. Вот такая вот книга. Куриный бульон для души. 101 вдохновляющая история. Книга как новая. Помоечка дарит образование. Полотенца полы мыть. Коробочка от Louis Vuitton пригодится мне. База для станка. Джилет. Вот такая вот коробочка. Для какого-нибудь интересного подарка. Сюда можно что-то положить и кому-то подарить. Как думаешь, кому? Ясный пень. Вот еще вот такая вот коробка, чехол туда типа кисти для макияжа скидывать. Дай, Это тебе. Дай. Тут опять эти звуковые записывающие штуки вот такие. Конверт из Хогвартса, ребят. Реально, из Хогвартса конверт. А внутри, смотрите, платформа 9,3 четверти Лондон Хогвартс вот такая открытка и здесь я посмотрим что написано то есть это получается гарри поттер что ли выкинул занятия начинаются с 1 сентября ждем вашу сову не позднее 31 августа так здесь еще бальзамчик или шампунь шампунь для окрашенных волос это как раз мне надо ведь я волосы недавно покрасил ребятки ребятки как каком стиль мне очень нравится, это очень смелый покрас. Все благодаря Верочке, она очень много лет уже красит, она моя подписчица у ребятки. И в Санкт-Петербурге все, кто живете, можете прийти к ней и покраситься. Скидка по промокоду «Штребух» 15-20% на любое окрашивание. Студия находится сразу возле метро «Кировский завод». Чтобы быть таким же крутым, записывайтесь ко мне через группу ВКонтакте. Ссылочка у ребятки в описании. Вот такие вот штуки, вообще новые вкладыши. Бамбула, многоразовые впитывающие. Это вот как раз для моей дочурки. И здесь их две пачки. Гречешная вафелька, на. И тайпсишный кабель. Ну а на дне пледик еще один. И еще один. Сейчас сразу в стирку закинем. А на дне осталось самое интересное. Представляете, ребят, выкинули целый мешок картошки молодой полностью хороший. Нигде не гнилой. Капец, помойка кормит. Пожаришь мне картошки? Обязательно луком. А всем, кто из вас кушает, приятного аппетита.